Седина по общепринятым меркам – признак старости. Появляется она у людей, достигших определенного возраста. Но в современном мире даже молодежь начала задаваться вопросом, от чего седеют волосы, потому что проблема коснулась многих молодых людей. Седые волоски могут появляться у абсолютно здоровых индивидов. А по каким причинам это происходит – разберемся дальше. Виды седины. Волосы содержат клетки, называемые меланоцитами которые созданы для выработки пигментов, отвечающих за цвет. Так, например, если меланоциты вырабатывают эомеланин, то цвет волос у носителя будет черным или темно-коричневым. Если идет выработка феомеланина, то появляется красновато-желтый оттенок. Какие пигменты будет вырабатывать меланин, зависит от набора генов, доставшегося нам еще до рождения. Волос состоит из кератина, основного белка, и его окрашивают пигменты в той или иной пропорции. Каждая волосяная луковица получает определенное количество меланина, и в зависимости от этого окрашивается в тот или иной естественный цвет. С годами меланоциты отмирают, и волос теряет свой цвет. Когда клетки, клеток не остается, волосы становятся бесцветными, человек сидит. Почему седеют волосы на голове и какие виды седины существуют? Первая Ранняя седина – бич современной молодежи. Многие парни и девушки замечают на голове седые волоски, достигнув 20-летнего возраста, а то и раньше. Второе Врожденная – такая седина является генетическим отклонением и проявляется крайне редко. Третье Полная – чаще встречается у пожилых людей. В этом возрасте вся голова теряет пигмент и волосы становятся бесцветными. Четвертое. Частичное. Создается эффект окрашивания. Седые волосы чередуются с естественным цветом. Пятое. Очаговое. Сидеют волосы только на определенном участке головы. Шестое. Рассеянное. Происходит равномерное распределение седины по всей голове. Седьмое. Стекловидная седина. Самый проблемный вид. Здесь волосы не поддаются окрашиванию, потому что структура остается прежней, Волос не истончается и заполнить цветом попросту нечего. 8. Легко окрашивано, окрашивано. Этот вид проявляется тогда, когда меланоциты отмирают, оставляя после себя пустоты. Эти пустоты заполняют химические красители, и волос приобретает желаемый пигмент. Почему волосы седеют в старости? Седина волос, причины которой кроются в престарелом возрасте, явление нормальное. Человек начинает терять пигмент уже с 30 лет, и к старости все клетки, отвечающие за цвет волос, отмирают. Без пигмента волосы становятся бесцветными и приобретают седой оттенок. Переживать из-за седины в старости бессмысленно, потому что такая проблема легко решается любым химическим красителем. Почему сидеют волосы в молодом возрасте? Ранняя седина говорит о проблемах в работе организма. Прежде всего, необходимо провести полное обследование и понять, почему тот или иной орган дал сбой. Если со здоровьем все в порядке, нужно вспомнить ваше состояние в течение последних нескольких лет. В большинстве случаев то, от чего появляется седина, даже не принимается во внимание. Человек может испытывать сильный стресс, а спустя пару дней заметит на голове и волосы. Стресс зачастую и является триггером. Причины ранней седины – пережитые сильные стрессовые состояния, генетическая склонность, выгорание волос на солнце, рентгеновское облучение, эндокринная патология, проблемы с пищеварительной системой и печенью, вследствие чего происходит недостаточное усвоение нужного количества белков, углеводов и жиров, нарушение гормонального фона, заболевание щитовидной железы, сахарный диабет, Неправильное питание, скудный рацион и диеты. Ранее седина у мужчин Седина у мужчин появляется в прикорневой зоне, а уже после начинает распространяться по всей длине волос. Основной причиной проявления такой особенности служит несбалансированное питание. Организм не получает достаточное количество питательных веществ и не способен вырабатывать меланин. Другими причинами могут служить проблемы в работе почек и печени. Нередко источником всех бед является сбой в гормональном фоне. Почему сидеют волосы на голове у мужчин в раннем возрасте? Чрезмерные нагрузки и переутомления, нервозные состояния, плохое питание и отсутствие в нем витаминов, чрезмерное употребление крепкого чая и кофе, вредные привычки. Ранее седина у женщин. Ранняя седина у женщин появляется по тем же причинам, что и у мужчин. Но женщины чаще страдают от гормонального дисбаланса. Поэтому, как только вы заметили первые седые волоски, стоит проверить гормональный фон. Если с ним все в порядке, постарайтесь уменьшить количество стрессовых ситуаций. Тщательно следите за своим рационом и вносите в жизнь новые полезные привычки. Как убрать седину? В борьбе против седины все средства хороши. Но особым спором, спросом пользуются народные рецепты. Такой выход из ситуации помогает многим женщинам, не имеющим возможности посещать салоны красоты. Маска для избавления от седины. Ингредиенты. 2 чайные ложки хны, порошок. 1 чайная ложка натурального йогурта. 1 чайная ложка семян пожитника, перетертого в порошок. 3 чайные ложки молотого натурального кофе. 3 чайные ложки базилика, сока, 2 чайные ложки мяты, сока. Приготовление, применение. Первое. Смешать все ингредиенты, тщательно размешать массу. Второе. Нанести полученную гущу на волосы и накрыть полиэтиленовой шапочкой. Третье. Подержать маску на голове в течение 3 часов и после смыть шампунина. Волосы приобретут рыжевато каштановый оттенок. Как предотвратить седину? Появление седины говорит о том, что меланоциты начинают отмирать и волос остаются пустым. Старайтесь питаться правильно и поддерживать клетки в живом состоянии. Отличными помощниками в борьбе за красивые волосы станут продукты, богатые кальцием, йодом, железом, цинком, хромом и медью. Поэтому необходимо потреблять в больших количествах молочные продукты – бобовые, капусту говядину, яйца и прочие полезные вкусности. Настойка шиповника для остановки седины. Ингредиенты: Пол стакана сухих плодов шиповника. 2 литра кипятка. Приготовление применение. Первое. Залить плоды кипятком и оставить настаиваться в темном месте на 2 часа. Второе. Далее необходимо поставить смесь на огонь и кипятить в течение 5 минут. Третье. Процедите полученный отвар и уберите в холодное место. Четвертое. Настойку втирают в кожу головы три раза в неделю. Для лучшего эффекта можно пить по полстакана отвара 2 раза в неделю. А теперь посмотрите в зеркало. Вам нравится ваша шевелюра? Если видео понравилось, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.